Всем доброго дня суток, решил записать видео, как пользоваться Instagram с компьютера с помощью приложения. Собственно, работая в бизнесе, в интернете, много партнеров задают частый вопрос. Показываю наглядный пример. Заходим в настройки. Браузер Chrome, кстати, должен быть обязательно. Стройки. Пишем здесь магазин. Можно по-другому. Заходим в магазин интернет. Пишем здесь на английском в Инстаграм, вот он вышел. Чтобы я с вами вместе его сейчас скачаю. И нажимаем ⁇ Установить ⁇ Устанавливаем расширение. И ждем. Вот идет проверка. Все, написано расширение в AppFor Instagram, установлено, активируйте расширение. Сейчас нужно активировать его. Что мы и сделаем. Вот тут вылазит. Это не обязательно делать. Нажимаем авто старт и активация происходит. То есть. В принципе, сервис неплохой. Все есть, все доступно. Единственный минус, что в этом сервисе каждая вот эта кнопочка, которая emoji там и так далее. То есть, вот это, нужно дополнительное приложение устанавливать на компьютер, Как до программы. И чтобы пользоваться им. А так, все работает. Вот пожалуйста есть, подсвечивается, что там, что, вот IGTV есть, а, также live-трансляции можно проводить, а, то есть очень круто. А, вот, кстати, мой инстаграм, вот, пожалуйста, да, кстати, кого заинтересовало видео, кто смотрит кто не подписан на меня, подписывайтесь на инстаграм, на YouTube, на соцсети. Ссылочки в описании будут под этим видео. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии, какое видео вы хотите следующее увидеть. Всем пока.